Привет, друзья! Я начинаю подготовку к Новому году. Это будет целый марафон рецептов. Мне уже ужасно надоел 2020 год. Если тебе тоже надоел, то подписывайся на канал и делись моими рецептами со своими друзьями. Каждый из вас в этом марафоне найдет для себя интересный рецепт на Новый год. Тем более, что их будет целых 50. Представляете, я приготовлю вам 50 новогодних рецептов. Здесь будут мясные блюда, интересные гарниры, салаты, закуски, интересная подача, просто идеи и сервировка. Но я хочу, чтобы ты знал, в привычном режиме я не успею показать тебе 50 рецептов прям до Нового года. Хотя мне очень хочется успеть именно до Нового года. А вот с твоей помощью я точно успею. Ставь лайки под моими видео и пиши свои любимые новогодние рецепты у меня в комментариях. И может быть, какой-то из твоих рецептов я приготовлю и покажу своим подписчикам. Тем более, что на сегодня у меня набросано только 17 рецептов. Подписывайся на канал, здесь будет вкусно.